Здравствуйте! В сегодняшнем видео я хочу познакомить вас с интернет-ресурсом «Бизнес-коллекция», которая пригодится любому современному человеку. Этот ресурс предлагает коллекцию более тысячи всевозможных сайтов, сервисов, программ и материалов для продвижения вашего онлайн-бизнеса и вообще для работы в интернете. Характерно, что коллекция постоянно пополняется, проверяется. Все материалы структурированы по тематическим разделам. И имея доступ к таким материалам, вы сэкономите массу денег и времени на поиск нужной вам информации. Сервисы и инструменты, которые здесь рекламируются и предлагаются, актуальны и эффективны. Кроме того, плюсом является то, что здесь можно заработать в пятиуровневой партнерской программе. И в данный момент действует акция скидка на доступ к этой коллекции. Здесь предлагается видеообзор от самого сервиса, который тоже есть у меня на сайте, и дальше содержание материалов этого сайта. Вот По рубрикам более тысячи различных сайтов, сервисов и материалов. Например, сервисы для продвижения автоматизации бизнеса, создание сайтов и воронок, рекламные сайты, ну и так далее. Вот e и смс-рассылка, вебинары и трансляции, для интернет-магазинов, прием оплаты. По нашей специфике есть раздел «Видео. Создание и обработка». Если я кликаю «Содержание раздела», то здесь перечислены предлагаемые сервисы. Тут нет адресов, поскольку еще нет доступа к этой коллекции. Но видно, как много здесь сервисов. Например, вот онлайн-сервисы для работы с видео, такие же англоязычные сервисы, программы для работы с видео. Вот целый список. Очень ценный раздел сайты с бесплатным легальным видео, который вы можете использовать в своих видеороликах популярные видеохостинги, другие полезные сервисы, например, плеер для сайта установить, подобрать теги для YouTube, скачать обложки и видео с оформлением youtube каналов. Точно так полезным для видеомонтажера является аудиозаписи обработка, то же самое онлайн сервисы, Программы, сайты с легальной музыкой, очень ценный материал. Если вы размещаете видео на YouTube, у нас постоянно возникают вопросы с соблюдением авторских прав. Так, сервисы для аудиоподкастов, то есть записи аудио и другие полезные сервисы. Конечно, рассматривать все их подробно у нас просто не хватит никакого времени. Создание презентаций. Те, кто занимается дизайном, созданием сайтов, тут огромный раздел. Посмотрите, генераторы, редакторы графики, фоторедакторы, иконки, фотостоки и фотобанки. Причем то же самое с использованием бесплатных графических изображений, которые обязательно вам потребуются, если вы даже просто ведете блог в интернете. Другие полезные сайты и сервисы. Если вы занимаетесь копирайтингом, есть раздел для работы с Текстом. Есть раздел, в котором собраны доски объявлений и форумы, на которых вы можете размещать свои объявления. Интернет-сервисы, различные и полезные. Тут предлагаются конструкторы ботов, те, кто работает в Телеграме, ВКонтакте. Организация тренингов и обучения. Безопасные сделки, сокращатели ссылок. Может быть, кого-то заинтересует интернет-бухгалтерия и учет, ну и так далее. Вы знаете, долго можно здесь листать. Очень интересный раздел «Супер-бонусы» – это электронные книги-сборники, а мне вот особенно нравится комплект графических материалов. Значит, здесь можно будет скачать наборы графики, иконок, логотипов, шаблонов – для специалиста, например, по веб-дизайну или для человека, ведущего свой блог, материал просто неоценим по своему качеству. Есть тут бесплатные курсы и обучающие материалы, именно бесплатные, вот, по разным разделам, в том числе курсы по созданию и обработке видео. Посмотрите, как их много, и это все бесплатный бонус. Курсы по созданию MLM-бизнеса, очень популярного в последнее время. И в данный момент идет акция, вместо 570 рублей, которые и так я считаю совсем невысокой ценой за такой полезнейший материал. Ну а сейчас акция 450 рублей. Разовая оплата заплатить можно самыми разными способами. От карты до различных электронных кошельков. И нажав кнопку «Регистрация», вы можете оплатить и получить доступ. Но перед тем, как перейти в личный кабинет, хочу обратить ваше внимание еще на замечательную возможность бизнес-коллекции. Партнерская программа. Если вы оплатили доступ, а потом кому-то ее прорекламировали, то вы будете получать выплаты. Ваш партнер первого уровня принесет вам 200 рублей потом второй, третий, четвертый и пятый по 50 рублей. Если вы попадете не на акцию, а на полную цену 570, вот эти выплаты будут выше. Причем выплаты поступают автоматически на ваш кошелек, который вы укажете. Не надо ждать вывода, не надо заказывать. Доступны Деньги Киви, Пэйр. Далее я хочу обратить внимание на раздел «Отзывы». Отзывы есть видео и есть текстовые отзывы. Вот сейчас уже 472 комментария. Посмотрите, и отзывы только положительные. В общем-то, реакция тех, кто приобрел этот курс, только положительные. Я могу сказать то же самое. Я получила доступ, я оплатила доступ. Вот так выглядит мой личный кабинет. Здесь в этом разделе будет отображаться пятиуровневая партнерская структура. Можно подписаться на получение новостей. Можно оставить отзыв. Все материалы коллекции, вот они у нас идут, по разделам. Все, что мы видели. Например, вот опять-таки мой профиль, видео создание и обработка. Если я на него кликаю, вот появляется список сервисов сайтов, которые можно использовать для работы с видео. То же самое вот аудио. То есть мы переходя сюда, можем переходить вот по этим ссылочкам, знакомиться с программами, которые нам там предлагаются. Внизу, как я и говорила, вот бонусы, электронные книги на самые различные темы продвижения, рекламы, интернет магазинов. Вот мне нравится комплект графики, о чем я говорила, можно скачать. Обучающие материалы, то есть видеоуроки, видеокурсы по различным разделам. Причем здесь подобраны именно бесплатные. Напоминаю, что приглашая партнеров... Вы можете еще и получить доход на этом сервисе. Сервис «Бизнес-коллекция» однозначно рекомендую к использованию. Пригодится для любого человека, который хоть что-то делает в интернете. Спасибо за внимание. До новых встреч!